Я знаю, наступит время, и сердце мое забудет. Придется однажды сердцу печалью урок принять. Я знаю, не лечит время, как мне говорили люди, а лечит что-то другое. Но что не могу понять. Я знаю поступкам цену, бездействию знаю тоже есть. Странная штука опыт и страшная штука лень. Есть то, что не замечаешь, и то, что берет до дрожи секунду длиною в вечность, и вечность длиною, длиною в день. Я знаю, что в этой жизни бессмысленно все, что было, бессмысленно все, что будет, а важно ли что, что есть. Я знаю, придет мгновение, вернется былая сила, и память. О прошлых бедах заглушит благая весть, Подслушай, всегда будь смелым, никто тебя не осудит, по мне так всего дороже, лишь то, что далось с трудом. Я знаю, не лечит время, как мне говорили люди, а лечит лишь тот, кому ты по новой откроешь. Я желаю каждому из вас быть открытым сердцем.